Здравствуйте, уважаемые камсумальчане, жители Черноземельского района. Очень приятно здесь находиться. Всегда только про Черноземельский район слышали только хорошее. То, что люди здесь хорошие, то, что здесь сохранились и развивались до некоторого времени хозяйства, да, именно вот по овцеводству Всегда об этом слышали, всегда это знали. Были передовыми. Тоже то, что там во во во у вас было. Вы вы, вы выведена порода, да, овец. Уже как бы, это гордость, да, Республики Калмыкия. То есть, то есть, мне здесь очень приятно здесь находиться, приятно с вами встречаться. Я ну, немножко нескромно говорить о себе, но я как бы вынужден сказать, поскольку я уже действительно выдвинут, да, от политической партии в списке, но я также выдвину, выдвинут от политической партии. КПРФ по Калмыцкому одномоднатному округу, но еще до документы, ну, документы сдал, еще не зарегистрирован. Ждем до 29 числа, избирательной комиссии республики Калмыки обязана мне выдать постановление о регистрации, либо нет. Ждем решения. Так я родился в поселке Киченеры, это советское, при да, приозерное района, ныне Киченеры, Киченеровского района, там я закончил. Киченеровскую среднюю школу номер один. В 1997 году поступил в Калмыцкий государственный университет по специальности юриспруденции. В 2002 году закончил. После этого я вернулся опять на, на, на свою малую родину, поселок Киченеры, где немного проработал администрацию, перешел работать в Киченеровский районный суд, помощником судей, где около 10 лет я там проработал, после чего я поехал в Улисту. Работал в администрации Целинного района муниципального образования и администрации Троицкого сельского муниципального образования в качестве юриста. И вот так получилось, что в 2019 году я вошел в штаб, привыборный штаб кандидата, незарегистрированного кандидата на пост главы Республики Калмыкия Намсила Викторовича Маланжиева. И в результате, в процессе этой Работы, я столкнулся действительно с тем, что у нас власть немного несправедлива, несправедлива к обычным гражданам, а исполняет указания непосредственно администрации президента. То, то что им говорят, они просто делают, не учитывая интересы населения республики Калмыкия. Почему я сразу пошел против... Против Хасикова, поскольку вот о муниципальном фильтре, о котором мои коллеги говорили, при изгоде муниципального фильтра в ходе, предвыборной программы, в ходе предвыборной кампании Бату Хасиков и, естественно, власти перекрыли на Цирманджию все подписи, все подписи районного звена. Это у вас в Черноземельском районе, в Лаганском районе, в Яшпульском районе, в Целинном районе, в Экиберульском районе. А депутатов районного звена должно быть вот из всех районов. По подписи депутатов районного звена почти из всех районов. Там 13... 12... Из 11 районов? Из 11 районов должно было подписей депутатов не ниже районного уровня. Да, ну и он перекрывает так, что невозможно пройти в муниципальный эфир. Как это делалось? Это делалось 12 июня 2019 года. 12 июня июня у нас праздник. Берут всех депутатов, собирают у нотариуса, ну именно вот этих районов. Собирают у Наталиуса и. Кого заставляют, кого там подкупают, кого уговаривают. И они дают свою подписи. Где-то лукавят и говорят, можно за двоих подписать, можно за троих подписать. И так мы, и, ну и так мы, нам, нам, нам с не, не, не прошел этот муниципальный фильтр. Мы писали в прокуратуру, писали в следственный комитет, ходили на прием до прокурора, тогда был тютюник, -тю -тю да? Прокурор твитюни который сказал, ну я ничего не могу сделать. И тогда, и тогда вот действительно я понял то, что молодой человек, мой ровесник, спортсмен, который представлял нашу республику на ринге, да, на мировых аренах, за которого я даже болел, приезжал, раздавал эти плакаты, там, продавал билеты, гордился им, он сделал так. И я понял то, что это действительно несправедливо несправедливо, и с тех пор эта несправедливость полностью сопровождает деятельность на, на наших властей. И самый главный шок, когда, когда я принял решение действительно идти и заниматься политической, общественной деятельностью, это были выборы в том же 19 году, выборы главы, и выборы в Элисси были выборы в 2019 году в Элиссинское городское со собрание. И когда я увидел, что Наши жители, жители нашей столицы, голосуют за партию, да, которую все не любят. Я удивился, и мне действительно было так обидно за своих земляков, поскольку я считаю то, что мы очень благородные люди, да, умные люди, проживающие на территории, и можем сами где делать свой выбор. И после этого я для себя решил то, что я буду делать максимальное возможное для того, чтобы наш народ, жители Республики Калмыкия, смогли сами правильно выбирать достойных людей. И с тех пор мы идем. И у нас тут появилось... Вот, Бату Сергеевич нам дал очень много а, поводов для возмущения. Назначил никому неизвестного. Трапезникова, борясь с местными кланами, Бату Сергеевич назначает своим представителем в Совете Федерации бывшего главу Орлова. И до настоящего времени происходит так. Вот мои коллеги немного стромно говорят о формировании в Народном Урале депутатской межфракционной группы. Вы знаете, то, что у нас народный Народных Урал э, состоит, представительство народного Урал – это политические партии. Сам, самовыдвиженцы, одномандатники у нас не предусмотрены, поскольку законы запрещены. И закон о, само, о одномандатниках, не, э, то тоже, то партия власти не, не пропускает. У, у нас три партии – это «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПР. И в эту депутатскую межфакционную группу входят... КПРФ, депутаты от КПРФ, депутаты. депутаты от Своей России и часть, часть ну, два депутата от Единой России. Это действительно те люди, и именно эта межнационная группа действует уже действительно в интересах в истинных интересов Республики Калмыкия, думая о своем народе, думая о ее территории, о ее земле. Сергей Александрович сейчас сказал о том, что где у депутатов группы направляли письма на имя президента Российской Федерации по поводу, по ковиду, по строительству госпиталя и по засухе. И одной из, одним из ответов положительных ответов на эти письма стало выделение 562 миллионов на, на, на нашим сельхозтоваропроизводителям, то, то есть на карман. Да, на сегодня один из депутатов Государственной Думы Глава Республики Калмыкия говорит о том, что это их заслуга. Но я, мое мнение, это такое. Вот, вот здесь это уникальная работа как властей, так и оппозиционных сил в истинных интересах Республики. Mm -hmm. Независимо от того, кто написал это письмо, был результат. И вот так вот мы должны работать. И когда я это понял, что таким образом можно работать, мы его вот Благодаря Максиму Сайденову мы с ним решили там, на, на YouTube-канале Зан Онлайн, там уже 27 тысяч подписчиков, то есть для Калмыкии эта аудитория хорошая, мы стали делать определенные политические репортажи. Я стал вести передачи, куда приглашал интересных людей и говорили мы о политике, о ситуации в республике. И, и, и, о, о, о глобальных проблемах. Я для себя понял, чтобы говорить о проблемах, поднимать их на, по, по, при, их общественности, не необходимо их сначала обозначить, какие они есть. То есть, что у нас такие проблемы, потому что народ, иной раз, не видит и не слышит. Например, вот по ситуации и боится. И, и боится. Я вам сейчас много не буду говорить, но расскажу вам всю ситуацию именно по вашему Черноземельскому району, по пустыню. Да. Ко мне где-то в начале апреля стали поступать звонки. Там. Ну, здесь у меня есть знакомые друзья. Приедьте, посмотрите, снимите нашу сеть. У нас идет пустыня, у нас песок. Для меня, как для, для жителей Киченеровского района, я всю жизнь там прожил. Да? Я не знаю, что такое пески, никогда не видел. Я думал, что пески это там где-то далеко, Астрахани или Казахстан. Вот, я даже представить себе не мог, что они рядом. Я взял, вот, я попросил ребят Максима Саеденова, Аслана Борисович Кусминова. Да, он Единорос, представитель Единой России, но он представитель министрационной группы. Мы втроем поехали. Взяли ви видеоаппаратуру, квадрокоптер. Поехали, взлетели, посмотрели, встретили на животноводческих стоянках э, людей, которые уже ну, вот, прям, мы видели, как они загружают овец на КамАЗ и уезжают ну, в другое место. И действительно, эта проблема актуальна. И на, на, на сегодня мы, как, как Коммунистическая партия Российской Федерации, Республики Кавыки, ну, на нашем отделении так и я еще являюсь лидером общественного движения, наши коммуники, так и общественное движение, мы сотрудничаем с вашим деревняком Бембембеем Константиновым Ивановичем, который возглавляет ассоциацию фито фитомилиар... Ю-Юга России. Я точно не знаю, как она, она называется. И в рамках, в рамках этого сотрудничества Константин Иванович предложил нам провести научно-практическую конференцию по проблемам о пустыне и восстановлению восстановление киз... черной территории, черной земель и, и кизлярских черных... пазов, куда мы вот благодаря Константину Ивановичу и его работникам, двум дев девушкам это боевицы и и Свете, Свете Хенкеев, которые вот непосредственно работают по апустинии у него, мы нам удалось договориться с научным сообществом, с теми профессорами, академиками, которые работают на этом, в этом направлении более 50 лет и имеют огромный опыт не только теоретически, но и практически. Мы пригласили на эту конференцию депутатов Государственной Думы, которые подтвердили свое участие, представители законодательных собраний соседних регионов, то есть это... Астраханская область, республика Дагестан, республика Чечня, Волгоградская область, Тавропольский край и Ростовская область. Представители этих регионов, там часть от исполнительной власти, часть представителей законодательства собраний, подтвердили свое участие. Самое главное, подтвердили свое участие научное сообщество. Три человека подтвердились Дагестан уже выезжал. Представить, Дагестана выезжали. Выезжали с особой делегацией. Специально, чтобы поработать именно по этой проблеме. Часть из них подтвердилась в участии конференции путем видеосвязи. И что происходит? А, планировалось по итогам конференции, это было предложение Константина Ивановича, да, БМВ, по итогам конференции планировалось принять итоговый документ, на котором разработать определенную дорожную карту, то есть определенные комплекс, действия, комплекс которые, когда комплекс неотложенных мер, которые бы все представители этих регионов подписали и направили бы этот документ на имя президента Российской Федерации, на имя председателя правительства Российской Федерации однако получилось так, что 22 июля мы назначали конференцию 21 числа тому предпринимателю, где мы хотели проводить конференцию Роспотребнадзор Республики Калмыкия представил предостережение о том, что согласно указу главы Республики Калмыкия конференции проводить нельзя тогда как, вот я сейчас смотрю Социальные да. сети на, там, на площади проводят строй сегодня день военного слухота, да? да. Вот. вот. Я, я ничего не имею против моряков, но они стоят, да? Проводят, работают рестораны, работают кафе, но провести научно-практическую на конференцию запрещено. Даже 16, 16 июля Бату Сергеевич свой указ, об ограничительных мерах вносит, впервые вносит а такой аквэ, код экономической деятельности в вводе, что запрещена деятельность конференции понимаете, то есть здесь уже непосредственное препятствия деятельности именно коммунистической партии. Кроме этого, я вам дальше скажу 21 числа в 9 часов первому секретарю республиканского отделения КПРФ, мне Николаю Евгеньевичу Нурову, на дом приносят полицейские предостережения о том, что нельзя проводить публичные мероприятия завтра. Представляете, вечером в 9 часов. И утром, утром возле того помещения, где мы хотели проводить конференцию, в 9-8 часов дежурят два наряда полиции. 8-9 человек стоят. Кроме этого, мне известно, что они, то есть власть, ездила по всему городу и искала место. Но они думали, что мы будем проводить эту фильм. представляете? А это действительно реальная проблема, проблема пустыне. Я говорю, когда я поехал, я удивился. И вот мы были на, на встрече позавчера, да, в, сад, в Садовом, да? Савсодом Сарпинского района, я им рассказывал тоже этот случай, рассказывал про проблемы о пустыне, они ну, так, ну, не верят, да, потому что они этого не видят. И вот, вот таким вот образом на сегодня власть нам препятствует, препятствует нам в определенной раб работе своей деятельности. Вот, я, вот таких случаев я могу вам много рассказать, но вот это один основной. И поэтому я Призываю вас сделать выбор по-честному, сделать выбор достойный, сделать выбор правильно. Самое главное, я всегда говорил, как с 19 -го года говорил и говорю, что право выбора, право выбора, оно священно. Не некоторые называют там Бог, Вселенная, да, ТНГ, это самое дал нам это право. Мы каждый день Всю жизнь мы что-то вы, выбираем. Мы, мы выбираем себе еду, выбираем одежду, выбираем себе спутника жизни, да, выбираем себе, там, как, где ты будешь учиться, да, учебное заведение. Мы всегда что-то выбираем там, пить, есть. Но когда встает выбор, право предоставленное нам государством, выбрать, тех людей, которые будут управлять страной, регионом, где мы проживаем, населенным пунктом, где мы живем, почему-то мы не идем на выбор. Мы говорим, а за нас все решили, а что идти туда, я не верю. Вот таким именно, вот такими методами, вот такими манипуляциями власть специально и делает, и они до того довели народ, что народ уже не верит. И я призываю вас, не надо вестись на это, а наоборот, просто прийти и проголосовать. И еще, вот, вот что касается этих же настроений, очень важный момент. Вот Недавно Госдума приняла поправки в закон об образовании, где будут учить военному патриотическому воспитанию детей в школах. Во-первых, да, почему именно военно-патриотическое воспитание? Мне кажется, мы мирные люди, нужно учить просто мирному да, патриотическому воспитанию. Но когда школа, именно в школах для детей вводится так, так, так, такой предмет, это детей заставляет любить родину. А здесь получается, а у нас в данном случае получается, что родина, а когда. Детей заставляют любить Родину, значит, Родина не любит своих детей. И идет подмена понятия. Да, в данном случае власти хотят заставить народ любить власть, любить государство. Для меня, например, Родина – это мой поселок, поселок Кичнера, да? тот дом, где я живу, там, деревья, которые там росли, та речка, возле которой я бегал поле там футбольное, где я играл со своими друзьями и соседями. Да? Я вот это вот люблю. А здесь идет подмена понятий. Я считаю то, что на сегодня у нас очень много говорят о национальном самосознании, о определенной принадлежности, принадлежности к территории республики. И это в первую очередь должно толкать нас на правильные, на благородные идеи, потому что мы здесь живем, потому что это наша земля, и мы можем сделать этот выбор. В связи с этим призываю вас не стесняться. Да, вот Еще хочу добавить, ребята, которые вышли на вот эти многотысячные митинги, да, мне очень, они вовремя вышли. Батуй Хасиков вовремя назначил этот трапезников. Вовремя я начал Орлову, поскольку силы, которые вышли против этого, за честность, да, за свой город, да, так сказать, горожане, вышли, появились новые люди, появились люди молодые, моего возраста, чуть помладше, и создали движение «Это наш город». Я не знаю, наверное, вы смотрите все там в интернете, и эти ребята на сегодня встали, встали с нами. И у нас теперь движение за честный выбор. Для этого призываю вас, надо нам говорить об этом, чтобы мы все ходили на выбор, изучать программы все, прервыборные, при, при всех кандидатов, задавать вопросы. Не стесняйтесь, потому что когда мы молчим, Легче нами управлять. Я хотел бы спросить, вот, называют, я даже не знаю, как это сформулировать, называют правильные выборы и неправильные выборы. Вот человек приходит на выборы, он выбирает партию сначала, потом бюллетень идет с кандидатом, там, говорит, какая-то игра у них идет. Нельзя разобраться и объяснить людям, чтобы они правильно проголосовали, чтобы они не могли подтасовать потом. Я объясню, я, я поняла ваш вопрос. Вопрос касаемо выборов в Государственную Думу, конкретно вот этих выборов. Да? Дело в том, что выборы в Государственную Думу идут по а, смешанной системе. То есть выбор 450 депутатских мандатов в Государственную Думу, они ровно 50%, 225 мандата разыгрывается по спискам политических партий по пропорциональной системе. Согласно тому, сколько, значит, партия, каждая из партий набирает процентов голосов. Вот поэтому в одном бюллетене будут списки политических партий. Понятно, да? То есть сколько процентов получит партия, столько, значит, и депутатских мандатов она получит их 225 мест. Вторая половина, 225 мандатов, они как раз разыгрываются по одномандатным округам. То есть здесь по одномандатным округам проходит только один человек. Их будет, получается, 225 да, мандатов, 225 одномандатных округов. В Республике Калмыкия один Калмыцкий одномандатный округ, по которому будут баллотироваться кандидаты-одномандатники, которые могут выдвигаться и от партии, а могут быть и самовыдвиженцами. Это просто человек, который изъявляет желание участвовать в выборах, или человек, которого выдвинули партии, выдвинула партия. Вот в нашем случае мы, значит, КПРФ выдвинула по списочному составу 344 кандидата мы выдвинули на 225 депутатских мандатов и выдвинули значит, одномандатников вот конкретно от нашей партии в нашем в республике калмыкия выдвинут вот буши санал Валерьевич. поэтому будет два вида бюллетеней на этих выборах и путаницы здесь никакой не будет. По спискам политических партий вы будете конкретно выбирать просто партию. Партию подписанного ПРФ, ПРФ, и Россия, и ПРФ или Единая Россия. Да? Всех те, которые будут зарегистрированы. А по одномандатным кругам вы будете выбирать одного человека. человека. Конкретно там будут прописаны фамилии. Фамилии тех людей, которые будут баллотироваться по одномандатным кругам округам вот. Но э, единственное, что, конечно, есть <клёх> очень такая э, существенная как бы, э, ремарочка касаемо вот, списков политических партий. К сожалению, мы это говорили и будем говорить. Вы знаете, что существует очень много партий, которые созданы для того, чтобы э, напрямую отобрать у нас голоса партии спойлеры или мы их называем еще партии двойники. Вы знаете, что есть у нас КПСС, такое сокращенное название, да? Коммунистическая партия социальной справедливости, ну, по-моему, если память не изменяет. Есть партия ⁇ Коммунистическая партия ⁇ Коммунисты России ⁇ партии, которые имеют практически такой же логотип, как, как у нас. Да? который практически копирует наш логотип, нашу символику, и в названии. И очень часто, когда избиратель приходит на участок, видит вот этот список политических партий, ну мы, конечно, будем вам говорить, под каким номером будем идти. Это отдельно жеребьевка происходит перед ними незадолго до дня голосования, да, ну, где-то за месяц, наверное. И значит, партия, каждая партия будет идти под своим номером. Почему мы всегда говорим, допустим, номер такой-то голосуй за КПРФ, допустим, за номер 3 там, допустим, или 1. Вот. И на этих выборах тоже будет жеребьевка, мы будем идти под каким-то номером. Поэтому важно донести до нашего избирателя, ну, для, для тех, кто хочет голосовать за нашу партию, этот номер, номер такой-то, значит, голосуем за э, нашу партию, чтобы не было ошибок. Но, к сожалению, вот а практика выборов показывает, что ст старшее поколение, да, наши старики, которые при, приходя на участки, они вот какую первую увидели коммунистическое, они за ту партию и голосуют. А вот вот для этого и созданы вот эти грязные технологии для того, чтобы отобрать голоса у, на мой взгляд, единственной настоящей оппозиционной партии, которая существует у нас системно, которая имеет свои, ведет постоянную, ежедневную работу, которая имеет реальные партийные отделения, партийную структуру, вот, и которая не работает от выборов к выборам а ведет постоянную, целенаправленную работу по защите интересов наших трудящихся, населения нашей страны, нашей республики. Вот. Поэтому туда дальше, конечно, мы скажем вам, под каким номером мы будем идти, и будем какую-то агитационную продукцию выпускать для того, чтобы наши голоса не ушли другим партиям. Ну вот вкратце по ответу на Ваш вопрос. Будут другие вопросы? Так. Ну, если нет вопросов, ну, я... Разрешите, пожалуйста, да. я по поводу, вот, товарищ сказал, не верит, апатии у людей, к выборам не хотят пойти. Ну, вот проблема, которую Вы тут перечисляли, mm -hmm. люди не только в Калмыкии, но и по всей России на себе чувствуют каждый день, каждый час. Вот у нас, я помню, Буратаева избирали, все радовались. Она вообще не понимала, что происходит в республике. Выехала отсюда, присела и все, сделала политическую карьеру. Второй, третий. Сегодня люди не знают даже, кто сегодня в Госдуме от Калмыкии представляет проблемы Поселение. здесь не знаю я, я тоже не знаю есть такой или нет никто не приедет не спросит у людей как вы живете какие у вас проблемы туда вышли и отсиживают свой зарплат Делают себе политическую карьеру Зарплаты? и забывают о проблемах людей вот вот поэтому я вам хочу сказать люди не верят ничему же не верят никому не верят не видит смысла просто кто-то думает и говорит вот наши придут что-то сделают наши не придут потому что наши это мы можем только никто за нас ничего не сделает это возмущаться даже возмущаться уже начали запрещать это власть начала возмущаться запрещать начала эта власть обнаглели вообще Просите, как вас зовут? меня Умар зовут да, я местный житель. По участву. Марданович. Мардаранович. Ну, что касается вот действующих депутатов Государственной Думы, к сожалению, да, и предыдущий Буратаевой, да, Александры, к сожалению, да, вот и в 2016 году, да, и в предыдущие, значит, годы, когда мы, когда проходят выборы Государственной Думы, да, вообще выборы любого уровня. К сожалению, у нас вот настолько уже неверие, видимо, людей вообще в систему выборов, вот, и на мой взгляд это неправильно. Вот правильно сказал Санал Валевич. когда мы не приходим, мы говорим, не верим, не пойдем, все за нас сделали, а это на руку власти, они, собственно, за нас все и делают, отдают голоса за тех, кого мы вообще не хотели избирать, значит, наделяют их этими мандатами, а в итоге, когда вот мы приезжаем в районы, а мы практически ежемесячно выезжаем во все 13 районов Республики Калмыкия, значит, что мы обнаруживаем? Вот на встречах я задаю, ну, особенно в этом году, задаю один и тот же вопрос. Прошло 5 лет, значит, работы вот этой Думы, Государственной Думы. Хоть один раз ваш район, не в, пред, не в предвыборный период. А вот за эти пять лет приезжал вот кто-либо из двух депутатов, Я действующих депутатов Государственной Думы. Депутат. Депутат. Во всех районах мне отвечает «нет». Не Нет. Не На сегодняшний день у Я нас Адучиев Батор Конорович и Мукабенова Марина Алексеевна. Два действующих депутата Государственной Думы. Конечно, я не вправе давать им оценку их деятельности. По большому счету, они должны были приехать, я так думаю, заканчивается как раз депутатский срок. Вот Ариф Николай Васильевич, он приехал, он проехался по районам, он приехал в город Элиста. Вот тот человек, который возглавлял наш список на выборах депутатов Госдумы в 2016 году, который возбавлял нашу территориальную группу и стал депутатом Государственной Думы. Он встретился с людьми, он не побоялся значит, приехать, отчитаться. Я так думаю, что вот этому же примеру должны были последовать вот два действующих депутата Государственной Думы от Республики Калмыкия. К сожалению, это не происходит. Я не знаю, может быть они сегодня услышат нас, увидят этот эфир и значит, сподвигнутся на этот шаг которые, я считаю, вот если по-честному, конечно, они должны вот глаза в глаза встретиться с теми людьми, которые их избирали. Это дело чести депутата как слуги народа. Вот. Но это на их совести мы оставим этот вопрос. А что касается вот неверия, того что если мы будем сидеть сложа руки, ситуация будет только ухудшаться. Вот почему на сегодняшний день, Санал Валерьевич сказал, была создана междепутатская фракционная группа в Народном хурале Республики Калмыкия. Потому что, видя, что творится в республике, что нет диалога власти, значит, органов государственной власти с, с Народным хуралом, даже с законодательным органом власти, когда нет этого открытого диалога, а открытой вот возможности для того, чтобы сообщать, решать те проблемы. Мы ведь не враги друг другу. Да? Абсолютно, вот как к человеку я абсолютно нормально отношусь ко всем. Любой человек достоин уважения, любой человек. В том числе и глава республики, он просто его занимает, да, Значит, и другие люди, которые у нас значит, находятся на высших государственных должностях. Но если вы наделены государственными полномочиями, вы должны слышать и слушать свой народ. Не говоря уже о том, что вы должны слышать и слушать представителей законодательного органа власти. Только в диалоге, только сообщая, мы можем решать, Идя вот в едином русле, мы можем и должны решать проблемы нашей многострадальной республики. А их уже вот через край, понимаете? Мы уже вот на той точке, когда разрушена, практически разрушена основная отрасль. Да? Понятно, что и, и, и, и, значит, природные катаклизмы, стихийные э, бедствия, пандемия внесла свои коллективы. Вот в то, что ситуация ухудшается. Но должен же быть выход. Даже понимаю. в безвыходной ситуации есть выход. Только почему этот выход мы не найдем? Почему не, мы ничего не делаем для того, чтобы выйти из этой ситуации? Когда беда даже, извините, волчья стая, или, значит, э, извините, стадо баранов даже объединяется перед единой бедой. Так ведь? Что они делают? Слабое потомство, не в серединку, а все вокруг становятся. Понимаете, даже животные на животном инстинктивном уровне объединяются для того, чтобы значит, решить и выжить. А у нас, к сожалению, вот как лебедь, рак и щука. Вот для того, чтобы нас слышали, слушали, нам нужны депутаты, тем более... Высшем законодательном органе власти это люди, действительно патриоты, люди, которые не могут, не будут избегать встреч с людьми и которые реально будут защищать наши интересы. Вот на этом мы завершаемся, и я так думаю, сейчас как раз составим разговор по тому, как нам нужно подготовиться к этим выборам. Спасибо за внимание. Я призываю присоединиться к этому участию, активному участию в выборах.